Доброе утро, уважаемые друзья! С вами команда продвижения плюс рекламный шалаш. Мы начинаем новый проект аудио-видео резюме для инвалидов, где мы размещаем а, кр краткие представления а, резюме о том, что человек может делать или уже сделал. Итак, начнем. Начнем мы с представления Александра Раченко, поэт и также он пишет прозу. Выпустил книгу в издательстве «Скифи». Книга называется «Синий зонт». Очень большого труда стоило ему это сделать, это и написание стихов, как вы понимаете, проходило не один год. Вот сейчас я вам покажу издательство само и книгу, которую вы можете приобрести. Вот непосредственно сама книга «Синий зонд». Так она выглядит. Выпущена она в издательстве «Скифия». Издательство «Скифия. Синий зонд». Здесь вы можете почитать небольшой анонс. Большой анонс. Вот. Заказать эту книгу. Со своей стороны я могу помочь вам с доставкой. Только еще пока не знаю каким образом. Если вам будут присылать почты России. Как мне это сделать? Как мне доставить вам по уведомлению? Если там спрашивают паспорт, то... Наверное, это мне будет сделать э, не совсем удобно. Но в любом случае, если вы закажете, да, и будет какой-то другой способ доставки. Может быть, само, э, сам, самовывозы. Ну, честно говоря, я сам заказывал и пробовал. меня отправили почту России, но э, может быть будет какой-то другой еще способ. Э, Постарайтесь, если будете заказывать, узнать в издательстве. Все-таки другой способ доставки, потому что в этом случае я могу вам доставить ее бесплатно по Санкт-Петербургу и области. А также сделать скидку на саму книгу. То есть небольшую скидку на саму книгу. Оплатите вы в издательстве ту цену, которая здесь. Я надеюсь, она будет останется такой, потому что у нас были моменты, когда она стоила 360 рублей, но как нам сказали в издательстве, это по по ошибке. Вот и нам, собственно говоря, ничего не известно, как издательство цены свои устанавливает. Вот, ну что я вам могу сказать? Цена, цена, конечно, не такая, не такая уж и маленькая для кого-то, да, а для кого-то, возможно, и э, это не так, не такие большие деньги. Может быть и такое. Потому что мы представляем, как вы понимаете, аудио-видео резюме да, инвалидов и, и их э, услуги или то, что они делают, их творчество. Вот. Поэтому, если нас будут смотреть а, люди заинтересованные, да, они, возможно, смогут а, что-нибудь что, что заказать или купить, да, или какой-нибудь услугой воспользоваться, или взять на работу а, наших соискателей-инвалидов. Вот. Также еще недавно Александр Раченко искал подработку сторожем, но честно говоря я давно его не видел поэтому я спрошу у него по поводу работы да тоже возможно, возможно ли трудоустройство сторожем и вам это все обязательно расскажу так следующий у нас следующий у нас соискатель это вера данилова Вера Данилова, она в Санкт-Петербурге живет ну, и занимается шитьем. Шитьем на дому. Если кто заинтересуется, вы можете в ее группе ВКонтакте посмотреть, работы ее, а также непосредственно в самой группе с ней пообщаться. Вот, если захотите, если, если она будет не против, тоже я э, могу дать ссылку. На это можно найти в, наш, в нашей группе ВКонтакте. Инвалиды ищут заказчиков информацию. Вот, э, выполняется разнообразная работа по шитью на заказ. И на, также по шитью на заказ и также... Также и также в общем более подробно вы можете непосредственно узнать в группе Веры Даниловой, позвонить по телефону и а, выяснить все подробности. А также с доставкой заказов, если понадобится вам, да, вы будете заказывать и. А, Саму доставку я вам э, обеспечу бесплатно. Но это будет, я думаю, с 1 по 15 я ухожу в отпуск июля. То есть это будет уже после 15 июля. Вы можете обращаться ко мне по поводу доставки наших соискателей. Вот следующий. Э, это, значит, Вера Данилова. Я представлял, да? А работы работы сами я не показываю. Почему? Потому что а, пока что я не, не даю контактов самой группы. Но с разрешением Веры Даниловой я могу сделать еще представление. Там непосредственно самих работ, что она может шить. Там разнообразные и модели, начиная от детской одежды и заканчивая пальто и, в общем, разнообразные всякие ремонт одежды, я думаю, если я не ошибаюсь. Вот следующий наш соискатель это Марина Иванова. Марина Иванова. Она а, тоже проживает в Санкт-Петербурге, улица корабле... Кораблестроителей. Ищет работу а, на на дому шитье, вязание, простое шитье, вязание она вяжет э, разнообразную одежду для собачек э, и маленькую, и большую вязаную одежду, также печет лакомство для собачек э, с витаминными добавками э, может я что-нибудь неправильно выразился, может быть не, не печет, а делает ну, в общем, э, как она говорит, все знакомые собачки все довольны. И э также и одеждой тоже. Никто, никто не жаловался. Вот. Также э Марина Иванова ищет э подработку несложную сборку. Э фасовка, склейка, но э только непосредственно в районе улицы Кораблестроителей. Э недалеко чтобы это было я к сожалению там такой фирмы не знаю либо что-нибудь на дому только именно что-нибудь реальное не пожалуйста не надо а, предлагать а, сборку ручек за 10 тысяч неделю и прочее потому что это ну сами понимаете это такие Вакансии. Нет, но если у вас действительно есть сборка ручек за 10 тысяч неделю, конечно, мы все рады, не только Марина Иванова, но и мы все, я думаю, большинство из нас с удовольствием займется этим. Если, конечно, не по 12 часов надо собирать эти ручки. Вот, что касается заказов, да, которые. которые Марина Иванова делает шитье, вязание и.. Одежда для собачек, лакомства и прочее. А, все это вы тоже можете э, заказать с доставкой. Доставка будет производиться мной, как я уже говорил, бесплатно. Вся, всю доставку э, разнообразных э, товаров, которые э, наши инвалиды э, делают да и э, Книги, как я уже говорил, если по возможности так получится с книгой, я еще попробую с издательством договориться, но, по-моему, сейчас во многих фирмах, и в том числе в издательствах, в книжных, какое-то требование, чтобы именно Почта России все это доставлялось. Вот, ну, совсем недавно я получал заказ из интернет-магазина, и пришел, сказал фамилию, имя, отчество, и мне выдали заказ, не потребовав, не потребовав паспорт. Поэтому, возможно, что и... Но это было не на почте России, это было в Ростелекоме. Почему-то вот Ростелеком такую тоже услугу оказывает. Выдача заказов интернет-магазинов, по-моему. По-моему, да у них договор со службой... DPD и еще с какой-то курьерской службой. Вот, на этом я заканчиваю наше короткое представление. Более подробно вы можете ознакомиться в нашей группе «Инвалиды ищут заказчиков» в группе ВКонтакте. «Инвалиды ищут заказчиков». Там у нас все наши соискатели, у которых есть уже свои товары и услуги. Там они все представлены. Вот. Собственно, там и есть их. Да, я говорил, что я не буду давать это контакты. Но понимаете, в чем дело? Если вы будете закидывать спамом или недобросовестными предложениями до да, этих людей, то, ну, просто... Я попрошу модераторов Вконтакте вас как-нибудь оградить от наших соискателей, от наших от наших людей, да, друзей, которые делают что-то. Вот. Здесь все представлено у нас. Вот. вы можете почитать Вера Данилова, чем она занимается. Это по шитью, да? Также Борис Шмычков. А также Сергей Романов из Москвы. Он создал интернет-магазин. Аксессуары для мобильных. Книга Александра Раченко «Синий зонт». Вот, но это мой проект. Так что... Вот это наше первое такое, может быть, немножечко сбивчивое представление. Но, как вы видите, вот мы уже в пути, мы уже готовы. Если вы что-то закажете, готовы вам доставить. И со мной, пожалуйста, если вы будете доставлять, да, при помощи заказывать доставку с моей помощью, пожалуйста, связывайтесь. Заранее, да, мы с вами обговорим время, и где будет это вам удобней. Туда я вам и доставлю, собственно. Вот. Пока что эту, эту неделю, да, как я уже говорил, с 1 по 15 июля меня в городе не будет. А с 15 июля я продолжу деятельность и по проекту, и по доставке. и Всю остальную необходимую, да, вот всем большое спасибо с вами был проект Рекламный шалаш. Продвижение сайтов плюс мы ищем заказчиков, и вот здесь у нас, собственно, будут размещаться первые первое представление. Всем спасибо, всем удачи и хорошего дня.